В 1939 году нацистская Германия оккупировала западную часть Польши, а СССР присоединил восточную. Правительство сбежало в Лондон. Затем, спустя несколько лет, в 1944 году, в СССР польская делегация, связанная с Польской рабочей партией, образует Польский комитет национального освобождения. Таким образом, у Польши оказалось два правительства, которые претендовали на власть. Правительство в изгнании, которое находилось в Лондоне и не было признано Советским Союзом, и Польский комитет национального освобождения, который находился в СССР и не был признан остальными странами. Два этих правительства провели переговоры, по итогам которых было образовано Единое Временное Правительство Польской Республики, которое, по идее, должно было организовать парламентские выборы в 1947 году. Страны Запада рассчитывали, что на выборах в любом случае коммунисты проиграют, так как в Польше коммунизм не имел особую популярность, а Компартия вообще считалась маргинальной организацией. Однако Сталин, как и Путин в федеральных СМИ, в очередной раз всех обыграл. В ходе Великой Отечественной войны Польша оказалась под советским влиянием, благодаря чему коммунисты с 1944 года обладали реальной властью. А выборы 1947 года, которые были, ну, очень честными, позволили легитимизировать коммунистический режим. Таким образом, коммунистическая партия под названием Польская объединенная Рабочая Партия стала правящей. В 1945 году на Поздамской конференции было принято решение, согласно которому часть восточных территорий Германии были переданы Польше. Немцы, проживавшие там, были депортированы в Германию, а поляки, которые раньше жили в восточной Польше, наоборот, заселялись на этих новых территориях. Кстати, по поводу этого в германо-польских отношениях до сих пор бывают терки. Теперь поговорим про внутреннюю политику. Как я говорил ранее, идея коммунизма не была особо популярна в народе, из-за этого было много вооруженных сопротивлений, которые вскоре были подавлены к 1953 году. Следующей проблемой для поляков и советов была УПА, ну или короче «бандеровцы», которых поддерживали украинцы, проживавшие тогда в Польше. Дабы их ликвидировать, было принято решение провести операцию «Висла», суть которой заключалась в выселении украинцев на бывшей территории Германии. Благодаря этому УПА перестала существовать в Польше. В общем, с вооруженными противниками было покончено. Однако главным врагом для Кумпартии была католическая церковь, против которой активно шла борьба. Это привело к арестам и преследованию множества религиозных деятелей. Для того, чтобы вы понимали ситуацию, стоит сделать небольшое сравнение. Когда большевики в России захватили власть, многие люди были первоначально не согласны с РПЦ, поэтому антирелигиозная кампания не встречала особого сопротивления. В же, наоборот, многие поддерживали церковь, а потому борьба с религией привела к активному сопротивлению населения. Впоследствии антирелигиозная кампания была более умеренной. Что касается правительства, то была проведена земельная реформа, благодаря которой крестьяне получили землю. Происходила национализация промышленности, а также расширялась социальная программа. Проводилась частичная коллективизация. Первым из первых секретарей Польши был Владислав Гамулка. С этим человеком было не все так просто. Он считал, что у поляков свой путь к построению социализма и активно отстаивал эту позицию. Первоначально Сталин не обращал на него внимания и, в принципе, разрешал странам Восточной Европы строить социализм немножечко по-своему. В 1948 году между Югославией и СССР произошел конфликт. Связан он был с тем, что Югославия проводила слишком независимую политику, а также имела большое влияние на страны и соцлагеря. Официально конфликт был связан идеологически. И с этого момента Сталин насторожно относился к другим путям построения социализма. Гамулка активно отстаивал свою идею польского социализма, поэтому его быстро отстранили от власти из-за обвинений в правонационалистическом уклоне и посадили в тюрьму. Первым секретарем, а плюс он еще был президентом, стал Болеслав Берут. Он был, собственно говоря, главным противником Гомулки и активно поддерживал Советский Союз во всех отношениях. При нем развивался культ личности. Он особенно проявился, когда более исполнил 60 лет, потому что в честь этого были установлены различные промышленные и другие обязательства в области производства. В честь Берута писали стихи. Партия выпустила специальную книгу о его великой жизни. Кстати, на протяжении всего существования народной Польши, а обычно это государство именно так и называли, на ее территории находились советские войска. Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский командовал этими войсками, пока в 1949 году по просьбе более Слава Берута его не назначили министром национальной обороны, а также ему дали звание маршала Польши. Ну, если кто не знал, Рокоссовский был поляком и по-русски говорил с, с акцентом. После Второй мировой войны Польше нужно было восстанавливаться, поэтому в 1946 году был принят трехлетний план по восстановлению экономики который закончился в 1949 и был достаточно эффективным и успешным. Причем Польша смогла не только восстановиться, но и увеличить производство польской промышленности и сельского хозяйства. Однако сказать подобное про следующий шестилетний план уже было нельзя. Но о нем будет позже. Когда польские коммунисты смогли значительно укрепить свои позиции, в 1952 году была принята новая конституция, которая копировала Сталинскую конституцию 1936 -го года. Теперь официально страна вместо залудного «Польская Республика» гордо называлась «Польская Народная Республика», сокращенно ПНР. В 1953 году умер Сталин. Затем в СССР произошел суд над Берией, в котором его сделали козлом отпущения и приговорили к смерти. Юзеф Святла, человек, проводивший массовые репрессии в Польше, боялся, что с ним может произойти то же самое а потому сбежал на Запад, где рассказывал о массовых репрессиях, совершавшиеся польскими властями. Эту тему хорошо раскрутили на Западе, а затем при помощи радио и других источников по всей Польше. Из-за этого инцидента, ну еще из-за давления Хрущева, Болеслав Берут вынужден был проводить либерализацию режима. Министерство безопасности, которое было тайной полицией, ПНР, пришлось упразднить. Цензура была ослаблена, а Владислав Гамулка и его сторонники были освобождены. С 1955 года польская пресса стала критиковать сталинскую систему. В 1956 году проходил 20-й съезд КПСС, на котором Никита Хрущев разоблачил культ личности Сталина. Болеслав Берт лично был на этом съезде. И знаете, как он на него отреагировал? Он умер. Вот так вот. Его только за смертью посылать. Находясь на 20-м съезде, будучи сталинистом, можно было напугаться до смерти. Когда Болеслав слушал, что говорил Хрущев, он был бледен как смерть. Все, ладно, не буду я так шутить. На самом деле он умер от сердечного приступа, однако тот факт, что после съезда прошло всего 16 дней, казался очень странным. Ну ладно, вернемся к Польше. Следующим секретарем ПНР стал Эдвард Охоп. Во время его правления активно проводилась политика десталинизации. Была широкая амнистия. Многие лица, признанные ответственными за сталинские злоупотребления, были сняты со своих должностей. После 20-го съезда КПСС в Польской Объединенной Рабочей Партии образовались две фракции. Натолинцы, выступавшие против реформ, и Пулавцы, выступавшие за либерализацию режима. Параллельно в это же время падал уровень жизни. Связано это было с тем самым шестилетним планом, который был направлен на развитие тяжелой промышленности. И хотя, конечно, положительные результаты были, в целом план не удался. Из-за того, что ресурсы в других сферах были урезаны, возникла нехватка продуктов. И, как это ни странно, но почему-то людям нравится, когда еды не хватает. Таким образом, политическая нестабильность, вызванная 20-м съездом КПСС, либерализация режима и низкий уровень жизни в сумме вызывают... <звук> в итоге произошло Познанское восстание, которое было подавлено армией Рыкосовского. Однако социальные протесты были и в других городах. В это же время среди польского населения набирал популярность уже ранее нам знакомый Владислав Гомулка. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, польская Объединенная Рабочая Партия назначает его генсеком вместо Охаба. Своим приходом к власти Гомулка разрешил ситуацию и с митингами, и с разделением партии. Однако здесь была другая проблема. Советский Союз очень истревожно относился к новому лидеру Польши. К тому же Гомулка был против Рокоссовского и собирался его вернуть обратно в СССР. Советские войска, находящиеся в Польше, готовили полноценную интервенцию. Однако, в конечном итоге все разрешилось. Гумулка сумел убедить Хрущева в том, что он сохранит союз с Советским Союзом и не будет пытаться добиваться вывода советских войск из Польши. Кстати, Рокоссовского все-таки вернули в СССР. фрагменты. маршалка? Вот ты, уроды. Социальные протесты были прекращены. Это связано с тем, что Гамулка имел преувеличенный образ антисоветчика, поэтому, когда он пришел к власти, большинство успокоилось. По результатам новых польско-советских переговоров были аннулированы долги Польши. Были введены новые выгодные условия торговли. Новое правительство отказалось от насильственной коллективизации и проводило либерализацию в отношении церкви. Если раньше в духовной сфере активно продвигался соцреализм, то теперь восстанавливался принцип творческого многообразия и национальных культурных традиций. Люди, виновные за проведение репрессий, были посажены. Владислав Гамулка помимо Рокоссовского, вернул в СССР многих других советских деятелей. Таким образом, Польская Народная Республика могла проводить более независимую внутреннюю политику, чем другие страны Варшавского договора. Кстати, мне это очень напоминает на венгерский сценарий. Вначале правит суперкрутой сталинист. Затем, после его ухода к власти, приходит ноунейм, на которого всем плевать. А затем, при помощи народной поддержки, реформатор. Однако, в случае с Венгрией все закончилось печально. В Польше все удалось урегулировать. Но вернемся к гамулке. Реформы, проводимые гамулкой, были, так сказать, недостаточно демократичны. Экономические проблемы не были решены. Цены повышались, а зарплаты понижались. Связано это было с той же самой причиной, почему шестилетний план провалился. Проводилась индустриализация за счет сокращения средств в других отраслях. Также гонение на церковь снова возобновилось. Из-за этого постепенно росло недовольство населения. В 1967 году началась шестидневная война между Израилем и несколькими арабскими государствами. Страны Варшавского договора поддерживали арабские страны. Польская Народная Республика в этом плане настолько преуспела, что даже решила привести антисионистскую компанию. Под ее предлогом происходила чистка от евреев в польской объединенной рабочей партии. Таким образом, Владислав Гамулка рассчитывал отвлечь население от проблем, однако это наоборот усугубило положение. В 1968 году первый секретарь Чехословакии Александр Дубчик проводил либерализацию своей страны. Это подпитывало жажду реформ у польского населения. Владислав Гамулка в это время наоборот ужесточал цензуру. Дошло это до того, что произошло снятие спектакля по поэме Адама Мицкевича "Дяды" со сцены. Это стало поводом для новых акций протеста против коммунистического режима, которые вскоре были подавлены польской полицией. Несмотря на то, что протест удалось подавить, авторитет гамулки все равно в обществе снижался. Что касается внешней политики Польской Народной Республики во время правления Владислава гамулки, то Польша поддерживала Советский Союз во всех вопросах. Во время Пражской Весны... Польша вместе с другими странами Баршавского договора вела войска в Чехословакию. Кстати, руководил этими войсками пока еще мало кому известный Войцех Ярузельский. Одним из достижений Гамулки можно считать признание Западной Германии новых территорий Польши в 1970 году. Благодаря тому, когда Германия объединилась, ФРГ уже не могла претендовать на эти территории. Вернемся к внутренней политике страны. Как-то давно я не рассказывал про протесты в Польше. Ах да... В 1970 году правительство ПНР подумало, что как-то скучновато стало и резко подняло цены на продукты питания. Это привело к очередным забастовкам и массовым беспорядкам. Была попытка подавить армии и полиции, однако это не очень удавалось. У Владислава Гамулки произошел сердечный приступ от таких событий, поэтому он покинул свой пост по «состоянию здоровья». В итоге новым секретарем Польской Народной Республики стал Эдвард Герек. Однако о нем я расскажу в другом ролике. Все дело в том, что материала еще много, а видео длится уже более 12 минут. Поэтому я принял решение повторить подвиг великих держав, то есть поделить Польшу. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Польский народ с сердечным радушием встречал генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Герек, председатель Государственного Совета Польской Народной Республики Яблоньский.